Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов MBFX Timing А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик А мы продолжаем Данный индикатор является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так и против него Благодаря этому даже трейдер-новичок сможет покупать опционы с прибылью. Также данный индикатор может легко использоваться в какой-либо стратегии для бинарных опционов, так как является универсальным. В настройках индикатора можно увидеть всего лишь два параметра. Первый параметр отвечает за значение индикатора, и если его поменять, то поменяется и сам индикатор. А второй параметр отвечает за фильтр, и если его поменять, поменяются и сигналы от индикатора, а именно желтые линии. Стоит отметить, что подобрать параметры индикатора не так просто. И нужно будет провести не одно тестирование, чтобы понять, какие из параметров работают лучше всего. А на первое время можно использовать стандартные параметры. Если говорить о правилах торговли по данному индикатору, то они элементарно просты. И для покупки опционов Call необходимо, чтобы индикатор находился ниже уровня 30, после чего начал пересекать его снизу вверх а для покупок опционов путь, соответственно необходимо чтобы индикатор находился выше уровня 70 и начал пересекать его сверху вниз экспирация в данном случае должна составлять 4 свечи также можно использовать и более агрессивный вариант торговли и в момент появления сигнала а именно когда появляется желтая линия также покупать опционы и, соответственно, если желтая линия появилась после красной, то это покупка опциона Call А если появилась после зеленой, то покупка опциона пут. И также стоит отметить, что лучше всего дожидаться закрытия свечи, на которой появилась желтая линия. Экспирация в таком случае должна составлять одну свечу. Если обратить внимание на оба вида сигналов от индикатора, то можно увидеть, что некоторые из них бывают ложными. Поэтому не лишним будет добавить какие-либо фильтры к данному индикатору. Одним из таких фильтров можно считать торговлю по тренду. И если для примера взять данный участок, то открываться здесь должны только сделки с опционами Call, так как в данном случае локально у нас восходящий тренд. Конечно же в качестве фильтров можно добавлять и индикаторы. Это могут быть как индикаторы уровней, так и стандартные технические индикаторы. И для примера сделок рассмотрим данный участок графика, а также добавим фильтрующий индикатор. И фильтром послужит стандартный индикатор параболи, который находится в разделе «Трендовые». Единственное, что нужно будет поменять, это шаг, который будет составлять 0.03. И примером покупки опциона Call может послужить данная свеча. Так как именно на ней индикатор начал пересекать нижний уровень снизу вверх, После чего на следующей свече появился сигнал от индикатора Параболик. И значит можно было покупать опцион Call с экспирацией в 4 свечи. Примером покупки опциона Пут может послужить данный участок. В данном случае у нас есть сигнал как агрессивный, так и консервативный, а также есть подтверждение от индикатора Параболик. А значит можно было покупать опцион Пут с экспирацией в 4 свечи или с экспирацией в одну свечу, в зависимости от стиля торговли. Также в качестве еще одного фильтра можно использовать свечной анализ. И в данном случае мы имеем свечной паттерн медвежье поглощение, который сигнализирует о падении. После чего появился сигнал от индикатора параболик. И также можно видеть оба сигнала на нашем индикаторе. И по итогу открывать опцион путь с экспирацией в одну или четыре свечи. Стоит обратить внимание, что открывать опцион путь тут нужно было бы после закрытия зеленой свечи так как именно на ней появился сигнал от параболика. И также стоит отметить, что если использовать в качестве фильтров свечные формации, то сигналов будет довольно мало. И в заключении хочется сказать, что данный индикатор для бинарных опционов является очень простым и понятным индикатором, который не перерисовывает свои сигналы и позволяет использовать их как по отдельности, так и вместе с другими индикаторами. И также индикатор может довольно точно показывать развороты и коррекции, что является одним из его главных преимуществ. И несмотря на точные сигналы, которые может генерировать данный индикатор, никогда не стоит забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как при использовании их можно сберечь большую часть торгового капитала при получении множества убыточных сделок. И конечно же не стоит забывать тестировать все индикаторы и стратегии на демо-счету,